Да-да-да-да, это топ-модификация, представляю тебе сегодня без препятствий я, я.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 и конечно же начинаем, друзья. Ну и в данном же выпуске речь пойдет о совершенно новом и топовом моде под названием улучшение твоего транспортного средства или же его еще называют Enhanced Vehicles. А может быть как-то немножко по-другому, поправь, если что, меня в комментариях. Что же делает эта модификация? Эта модификация добавляет гораздо больше информации о твоем транспортном средстве и навесном оборудовании, которое ты цепляешь. Это и общий запас топлива, это и расходование топлива в час. Это и значит вес твоего трактора, в том числе ты можешь управлять передней и задней блокировками, блокировкой дифференциала, вращением передних и задних колес по отдельности и многое другое. Ну и в деталях, конечно же, я тебе сейчас продемонстрирую все возможности и научу, как правильно им пользоваться. Самое основное, что тебе следует знать, это, конечно же, привязки клавиш по умолчанию. В первую очередь, зная про такое сочетание, когда ты садишься в твое транспортное средство. Это правый control и наклонная э, черта, что находится выше нампада. Таким сочетанием клавиш ты открываешь самое главное настраиваемое меню для данной модификации. Здесь ты сможешь много что э, настроить. Это и сбросить, настройки мода на дефолтные перезагрузить конфигурацию мода можешь включить помощника выключить можешь включить выключить блокировку дифференциала можешь значит улучшенное гидравлическое управление включить или же выключить также у нас настройки поворотной полосы также сможешь настроить своего помощника какие будут привязки какие будут как, какое будет количество видимых полос также можешь настроить видимые какие-то элементы интерфейса это у нас смотри худ помощника можно включить а можно Выключить. Давай сейчас продемонстрируйте. Я включу и как будет это выгля выглядеть. Нажимаем на ОК и ты видишь, что сейчас выше нашего тахометра появились вот такие вот полоски. Этот мод обладает функционалом GPS мода да, всеми известного, который у нас немножко криво работает, Да, я его тестировал и в мультиплеере себя показывает не очень-то хорошим образом. Данный же мод он хорошо себя показывает даже в мультиплеере, также работает, также помогает твоему трактору двигаться ровно, не сбиваясь со своего курса в общем в процессе я тебе это покажу а давай пока продолжим смотреть а, все возможности и настроечки данного а, мода здесь у нас отображение блокировки в дифференциала мы можем включить выключить это вот эти вот смотри зеленые такие полоски и желтые левее и выше от тахометра видишь находятся вот их ты можешь тоже включать и выключать если они тебе мешают также у нас количество повреждений можно включить выключить также у нас, значит, положение на экране повреждений топлива. Это вот эти вот элементы, которые находятся у нас вот там, видишь, справа и сверху. Повреждения, покраска, топливо, запас и так далее. Давай смотрим дальше. Режим значения урона можно тоже выставить. И как оно у нас будет отображаться. Либо же процент от повреждений, либо же у нас процентное соотношение повреждений, которое осталось. Уровень топлива тоже можешь выключить или же включить. Обороты в минуту, температура двигателя. Также можешь включить-выключить различные значения по весу твоего трактора и прицепного оборудования. На самом деле, очень много различных параметров, которые помогают мне. Да, я уже испробовал. Я постоянно, кстати, им пользуюсь. Еще в 19 ферме тоже пользовался. Но теперь самой основной фишкой этого мода является то, что он у нас умеет работать как GPS-мод. И мне этот черт возьми, друзья, нравится. Давайте сейчас продемонстрирую, как у нас это выглядит в полной Мире. Ну а пока мы едем, я тебе расскажу, конечно же, попутно, как у нас работает включение, выключение дифференциала. Все изначально по умолчанию привязано к правому Ctrl. То есть не как у нас в прошлой версии, здесь у нас через правый control. Зажимаешь control и нажимаешь на семерочку, отключаешь переднюю ось. Нажимаешь control восьмерочку, отключаешь заднюю ось. И нажимаешь на девяточку, отключаешь полностью полный привод. И в обратном направлении таким же образом все включаешь. Запомни, к Ctrl привязано у нас большинство функций в этом моде. А именно к правому Ctrl. Обрати внимание на строчку веса твоего транспортного средства. Вот там вот внизу под тахометром Она, видишь, увеличилась Первая цифра показывает общий вес твоего трактора А вторая цифра в скобочках указывает общий вес твоего полностью устройства То есть трактор, противовес и навесное устройство такое, как распределитель удобрения Вот, например, приехали мы с тобой на поле Такое поле без помощника удобрять на самом деле сложно Я и сам не раз пробовал Ну просто нереально, потому что ни хрена не видно, куда сыпет удобрение Они в траве будут просто... Она просто незаметно. Включаем помощника, он нам поможет. Зажимаем Ctrl, нажимаем на 1. И у нас появляются вот такие вот удобные а, линии. Для того, чтобы они не были такими кривыми, старайся сразу же вставай как-нибудь поровнее вот сюда вот а, на поле. Просто наводись вдоль какой-нибудь линии, да, Ctrl 1 или же на Ctrl 2, и у тебя начинает вырисовываться картина, как у тебя будет распределитель а, удобрять. Да, видишь, такие полоски у нас желтенькие появляются, красные полоски, это область действия твоего навесного устройства. То есть распределить у нас раскидывать достаточно далеко и давай мы с тобой попробуем встать так, чтобы у нас вот та вот правая красная линия а, прям по краешку поля шла. Да, выставляем ее вот таким вот образом прям по краешку поля, чтобы у нас было все параллельно нашему полю и еще раз перезаписываем уже существующий сценарий. Тоже зажимаем правый Ctrl 2 и у нас, видишь, переписывается наша сеточка, а выстраивается уже исходя из того, что мы с тобой настроили уже сейчас, и как, за, и как задали именно исходный а, размер а, ширины разбрасывания. Надеюсь, я тебе доходчиво объясняю, да, если вдруг будут вопросы, ты задавай, не стесняйся. Что мы делаем дальше? Смотри, чтобы не было каких-нибудь -ни, каких вопросов. Дальше, для того, чтобы твой помощник помогал рулить твоему трактору прямо, выставляешь просто-напросто Ctrl и End на твоей клавиатуре. Раз и твои колесики включились. Наш трактор становится в режим привязки к этой сетке. То есть его подруливающее устройство начинает работать, да, помощник начинает рулить твоим трактором именно по прямой, чтобы никуда не отклоняться. Ну а дальше ты просто-напросто в стандартном режиме, да, жмякаешь круиз-контроль и включаешь вручную распределитель удобрений. И таким образом твой трактор с пути никуда не собьется, как только он будет пытаться поменять курс в или вправо, покачиваясь от неровности почвы, твой помощник будет его подруливать, и он всегда будет двигаться в заданном направлении. То есть даже не видя, где твой разбрасыватель разбрасывает удобрение, нам можно подсмотреть именно по вот этим вот а, линиям, которые находятся слева, справа и так далее. Данный мод пока что не идеален, и я, может быть, не знаю его, как говорится, подводных всех камней, но можно здесь сделать автоматический переход сразу же на другую линию. Но в основном тебе придется все равно это делать, вручную Для того, чтобы переехать на следующую линию, не отключай, пожалуйста, вот эту вот сеточку. Ты просто-напросто вручную направляешь твой трактор на следующую секцию. Для того, чтобы долго не искать, когда ты переезжаешь в следующую секцию, у тебя по центру, вот это вот, смотри, более-менее оранжевая полоска появилась, это будет центром, с которым должна совпасть линия, которая исходит от твоего трактора. Видишь, вот там вот беленькая, да, она прямо из центра твоего трактора, из-под низа откуда-то идет. И чтобы более-менее точно... Пройти второй проход, ты ее просто-напросто выстраиваешь прямо параллельно, максимально параллельно и максимально по центру вот этой вот оранжевой линии, которая немножко подвешена, видишь, в воздухе, и и дальше все то же самое. Зажимаешь Ctrl, зажимаешь END. Ты выставляешь а, подруливающее устройство в автоматический режим. Ну и круиз-контроль врубаем. И поехали, друзья. Таким образом, у нас и работает GPS, так, так называемый, встроенный у данной модификации. Очень удобно, я еще раз повторяю, вот на данном примере мы с тобой видим, что очень удобно, потому что не, ви не видно на самом деле границ разбрызгивания, распрыскивания вот этих удобрений. И только с помощью вот этого помощника можно определить. Ну и давай немножко глубже копнем. Как убрать эти линии? Во-первых, можно нажать просто на Ctrl и на 1 повторно у тебя эти линии уберутся. Для того, чтобы убрать красненькие линии по бокам и вот эту вот белую по центру, зажимаешь Shift и зажимаешь Home. И у тебя вот эта сетка полностью исчезает. Применимы, конечно же, к любому оборудованию и автоматически устанавливают ширину, как только ты навесишь на свой трактор какое-нибудь устройство с какой-нибудь определенной шириной взаимодействия. Ну и давай подведем итоги с тобой, почему же мод у нас считается а, топовым. Во-первых, мод очень хорошо предоставляет различную дополнительную информацию, которую в оригинальной игре ты просто-напросто не видишь приходится прибегать к непонятно каким ухищрениям, чтобы это а, понять. Например, идет речь про тот же самый вес, про тот же самый конкретный износ, чтобы не, не открывать какие-то дополнительные окна, ты сразу же можешь все посмотреть вот там вот справа сверху, или же вокруг основного твоего тахометра, все тоже у нас в деталях можно понять. Во-вторых, у него очень интересный интерфейс, очень удобный, который просто-напросто вписывается в концепцию главного интерфейса игры, до да, главного худа. Очень сильно радует то, что бывает, иногда моды выпускает, а у них интерфейс не хрена не вяжется с интерфейсом игры и получается какая-то, не знаю, радуга, радуга у тебя на экране из тысячи различных каких-то непонятных надписей и так далее. Здесь же все приятно глазу и достаточно лаконично, гармонично, гармонично выполнена. В-третьих, мод вносит дополнительный функционал в игру, такой, например, как встроенный GPS-модуль, который позволит тебе не скачивать дополнительный мод и у тебя в списке меньше просто-напросто будет самых нужных модов, да-да-да, и ты будешь меньше в них путаться. Ну и в-четвертых, мод добавляет немножко новых механик. Это управление колесами, да, по отдельности, управление дифференциалом, управление также подвесным устройством планируется в будущем, то есть можно будет его поднимать или опускать с помощью этой модификации. Возможно, кстати говоря, это уже есть, я просто-напросто тебе не продемонстрировал, да, поэтому с нетерпением жду твоих комментариев на этот счет. Если ты считаешь, что я что-то не указал, что-то не дорассказал, то поругай меня в комментариях, напиши, братишка, Скреш, не лажай, давай, расскажи еще про то-то, про то-то, я, конечно же, тебя послушаю. И в следующем аналогичном видео предоставлю недостающую конструктивную информацию поэт.